Здравствуйте, с вами канал Glynki.ru и это обзор на Kurzweil Cup 320, цифровое пианино премиум класса. Kurzweil Cup 320 – инструмент премиум класса с высококачественной деревянной градуированной клавиатурой, межструнным резонансом и молоточковой механикой. То есть клавиши практически неотличимы от клавиш акустического пианино. Также клавиатура имеет 10 уровней чувствительности нажатия. Тембры позаимствованы из лучших сценических пианино Kurzweil, включая звук пианино German Concert Grand Piano. В 128 голосов, 4 динамика по 25 Вт дают очень плотный звук. Данная модель сравнима с Roland HP 603 и Yamaha CLP 645. Существует модель Kurzweil Cap 310, у которой клавиатура без деревянных элементов. По левую руку расположена панель управления тембрами и режимами. Справа разъем под джек, кнопка включения и регулятор громкости. Инструмент оснащен тремя педалями. общие сусты, сусты отдельных нот и приглушение звука. Слева под клавиатурой расположены два входа под наушники и вход Smart AUX. На задней панели расположены RCA входы и выходы, разъем для Ctrl-Change педали, MIDI вход и выход и разъем для питания. Инструмент выполнен в двух цветах, белый и палисандр. В обзоре мне поможет Екатерина Майстрова. Рассмотрим некоторые режимы. Комбинирование тембров. Деление клавиатуры на два тембра. Деление клавиатуры на два равных по диапазону участка. В этой модели 88 тембров, рассмотрим некоторые из них. Катя, как тебе пианино? Прекрасная пианино, идеально подойдет для домашнего, для школьного обучения. У него прекрасный дизайн, который впишется в любой интерьер, и дома, и в школе, и в ресторане, где угодно. У него очень удобное управление, с которым справится любой человек, и взрослый ребенок, и начинающий... Мне безумно понравилась акустика этого пианино, у него 4 динамика, которые создают объемный звук, что очень схоже с акустическим пианино. И также, мне кажется, самый большой его плюс в том, что у него деревянные клавиши, и по ощущениям они ничем не отличаются от акустического пианино. Спасибо большое, Катя. Это был обзор на Kurzweil Кап 320. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!